Всем здравствуйте, сегодня погнали мы на вороне в лес, все тем же делом заниматься, дразнить в осей. Сегодня едем далеко, солнце еще высоко, Ну и мы только отъезжаем от деревни. А сегодня будем пробовать на живца слазить, я наверное, с ворона не буду, буду ездить на нем, Иду деть в баночку. А что получится? Поглядим, да, Ворон? Ну все, погнали мы! Yeah. Едем в большую не будут шариться не раз, а по такому больше Мы их догоняем не раз, так что во, уйдем. Ну, а пока гоним прямо нам до первого ося. Лес-то, конечно, большой. Но, оказывается, тут он сильно захламлен. По такому лесу нам от лося не убежать. Но мы тут зато можем лося изображать путем. Дождь это должен быть там, едем мы сейчас туда и потом, если никто нигде не откликнется, то потом на дальний край. Я скажу пешком, когда идешь удобней, по крайней мере слышно гораздо лучше. Сейчас еще ворон после бега, Он сейчас скоро дышится, тише будет дышать, громко дышит, ну и трава шумит то у меня две ноги, то у него четыре. Ну что, зато мы так быстрее больше проедем. Это старый залом. Ощущать, когда кто-то рядом есть, тем более у меня одно ухо почти не слышит определенные звуки, а у него уши слышат хорошо, вот Лёшка есть одна лосинная, Значит, мы движемся в правильном направлении. Нет осей. Тишина. Вот лес, когда рядом здоровый, эхо такое в лес идет. Может, оно пугает их. Перед этим то, где был, там совсем другая местность. Там такого раската нету. Проехали уже больше десятка километров. 8 мы не слышали, не видели. Как будто его в этом углу и нет. Косов-то тут много в полях было. вечно голодный у меня, хоть траву зеленый поесть нормально. Я рассчитывал, что вот где-то вот в этом углу есть бык здоровенный. Но пока никого нет. Только ворона приманил. двух даже сегодня видимо он у меня банка настроена на ворону едем дальше А мы все, едем, едем опять по новым местам. Видимо, старая дорога какая-то была. Как я понимаю. Угу". Слева лес. Края не видно. Справа вон там полянка. Ну, туда, туда тоже вроде лес большой. А нет, полянка, он еще одна. Места должны быть вообще тут богаты дичью А нету Ну что, через полчаса уже Будут глубокие сумерки Не знаю, камера сейчас видит как а 8 мы так и не нашли Хотя вот сейчас заехал в знакомые места Как знакомые были это дважды всего И тут много было заломов старых И прошлогодних и совсем старых То есть ось тут появляется Но тишина Ворона только живут меня пугает Периодически, разными звуками. А, так, все, сейчас будем заворачивать в сторону дома. Нам до, до дома километров 15. 12, 15 это я много сказал. Ну, наверное, на этом и все. Позднее камера уже ничего не увидит. Вот все-таки есть. Следы недавно он тут был. Уже сухая березка. Ну, ты что-то ты с ума засходил? Наломано, Может быть, сегодня? Что-то у меня этот с ума засходил. Тут стоять. И он туда, он кусты дальше. Но я с той стороны еду. Сильно наломаны. Разной давности, про которые я говорил. А это он сейчас отпустил, он рванет бежать. Кто-то -то чует. Вот в поле еще. Это прошлогоднее наломано. Может даже позапрошлогоднее. Вон там впереди еще березку вижу сломано. Тоже старая. В общем, он вот этим местом, видимо, поляной ходит, что ли. Чего, ворон? Ворон тут как-то себя ведет беспокойно. Но он что-то слышит, что я не слышу до этого смотрел он туда сейчас смотрит туда как по мне так не знаю или я уже что пытаюсь слушаться такой звук что как будто там косой бегают 100% кого-то уже заметил Нас какой-нибудь охотник скрадывает Я никого не вижу Внимательно смотрит. Кто-то его там пугает. Ветра нет. Так бы я мог подумать, что он кабанов почуял. Он с ними вообще не дружит. Так как ветра нет, почуять он их по ветру не мог, он либо слышит, либо видит. Где-то краем кто-то ходит. Мы сейчас попробуем. Маленько открытым местом пройдем. Может спровоцируем. Айда, не бойся. Айда, айда, айда. Мы же с тобой быстро гоняем. И свалим отсюда. В случае чего. краешек до да, уровня ушел показался.